Это будет наверное, может быть даже прямо не одна деревня. Есть кем квесты? Нету. Да их хуй с вами. Бля, я здесь еще не было, надо быть здесь осторожнее. Ого, тут жарко, но это что, снег? Это пепел. Пепел, такой бывает от больших пожаров. Весь этот мир великий пожар. Колыбель всего огня. А если верить легендам, то и колыбель солнца и звезд. А им можно верить? Мы же здесь, но мы не горим. Пока. Ну, понимаешь, вероятно, огонь здесь успел остыть с момента зарождения мира. В Нифльхейме сейчас тоже не так уж холодно. Такова природа вещей, крайности со временем умеряются. Огонь прогорает, люди сидеют и стареют. Отрубленные головы болтаются на поясе. Какова жизнь? Ну, ясно, мир. Да, такой бегаю я, смотря по всем закаулкам, чтобы ничего не пропустить. Но мир выглядит эпичненько, если честно. О, задание, да? Не, нихуя. О, малой, смотри, тут еще. Да, собственной персоной Йод, огненный меч. легендарное оружие он сражается с тором и Одином. это прошлое или будущее хм. это с какой стороны посмотреть так больше чем не выполнено я молодец все собрал так а и можно древний огненный великан мусс он выковал меч огня и сразился или еще сразится с Тором и Одином. Тебе нам нечего сказать, поэтому забьем на тебя хуй. Мне кажется, эти миры нам полностью не дадут посмотреть, ну, по крайней мере. Слушай, слышишь голос? Снова эль. Нет, не похоже. Доносится оттуда. Так, поднимитесь на вулкан. Хорошо. Хорошо. Может быть, этот мир покажется больше, чем я подумал. Но мне кажется, все-таки... О, дымящийся уголек, огненная эмблема. Так, это что-то новенькое. Так, а что, я сюда лез? А, нет, все правильно, я сюда лез. А, тут же эти лабиринты, наверное, или... Опа. Лос! Прямо за поворотом! Ой! Это огромный меч. Он спрашивает, готовы ли мы к тренировке? Для доступа на следующую арену пройдите испытание. Чтобы принять вызов, нажмите правил. Чтобы отклонить на вызов, нажмите Е. Для разминки нажмите R. Да нет, давай пройдем. Убейте врагов за отведенное время. Готов, все, мальчик. Хорошо. у Три минуты, 15 врагов. Хорошо. Да ладно, я не могу даже туда зайти, блядь. Ладно. Не дают им к нам зайти, будут к ним сам ходить но времени не так много конечно, но в целом я спрашиваю. Теса, сколько испытаний надо пройти? 9 врагов еще осталось. 8. А может они побыстрее будут вылазить как-нибудь? Ну я не знаю, но просто это прям ну как-то долго. Ну если честно. Я бы их быстрее убивал, чтобы они просто все кучи А тут еще к ним бегать, блять Бить их, еще 6 врагов Спасибо Бля, он там закрылся, я его даже не достать Но это как-то несерьезно серьезно, если честно. Если такие испытания будут, это прям не серьезно. Получилось! Не вижуте, правда? Уго, Здорово! Нашли добычу! Какую? Было У. бы здоро найти какие-нибудь благовония. Запах серы мне уже так надоедет. Да ну так быстро мы тут находимся-то, блядь, минут пять. Дымящийся да, уголек. Меч, да, сейчас появится? Хорошо. Так, чё дальше? Он говорит, это чем то, что дальше? Ага. Ну поехали. Высок, слушай, врагов одного за другим. Готов. О, блин. Одного за другим это я типа должен. Так, все, не добиваем. Если я все правильно понимаю. Все, все, все, все, все, все, все. Так, а где третий? Понятно. Атака отражена, не расслабляйтесь. Враги могут оживлять друг друга для продолжения отразить атаку. Предревшие смерти 2 А, то есть я могу максимум двух дать. Ну, понятно, ладно. Так, они могут воскрешать друг друга. Хорошо. Понятно. Так, все, ты его не воскресишь. А, все, на воскрес поедет. Окей, похуй. Ты сдохла на Отлично, то есть они будут воскрешать. Теперь понятно, в чем фишка убивает, ну, одним за других. Потому что чем дольше он живет, тем... Это самое. Они больше будут воскрешаться. Хорошо. Так, а вот этих уже посерьезнее. Их тут четверо. Уже трое. Уже двое. Один, двое. Так, понятно, сейчас он, блядь, пока будет ползать, нахуй, посвисить своего друга, блядь. Так. Ага. Да, я теперь понял, почему это посложнее, задание. Так. Не умирай. Ага. Ага. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Отлично. Так, заберите награду. А, то есть за каждое испытание еще и награду. Вообще красота, блядь. Мне нравится тут мир. Война. Убивай. Получай награду. Дымящийся уголек. А, то есть здесь все, да? Точно ничего больше не будет здесь? Я сюда вернусь, блядь, если что. Бля, ну мир выглядит, конечно. Я могу урон получить? Нет? Или могу, но. Значит, тут больше никто не живет? Жить тут могут одни огненные великаны. А пророчество гласит, что до рагнарека мы их не увидим. Хорошо. Пророчество есть пророчество. О, телепортик, спасибо. Тут еще один меч. Наверное, это следующее испытание. Ну давайте пройдем. Так, средняя сложность. Придержаться 5 минут. А, ну это мы можем. Я готов. Продержитесь 5 минут. Бля, ну конечно ведьма, да? Ну естественно, мои самые любимые враги. Ну еще разочек, не молодец. Пока что ничего сложного. А, даже так, да? Ой А давайте еще вот так сделаем Ну, чтобы мне прям аж прям посложнее было Лови Там есть волк? Могу вообще к ним просто не ходить, блин А ты хули сзади ты появился, блядь, алё Да ты тварь, блядь Лави Блядь, со всех сторон теперь лезу. Но пока что. Блять. Ничего такая битва. В моем случае не очень сложно. Потому что. Ну блять, 5 минут что это такое? Могу от них просто бегать. Но они еще хилятся. Это, кстати, круто. Ну и малой вообще прекрасно справляется. И пожалуйста. Понятно. И они еще и друг другу взрывать кто-то, понятно. Так, да вот этих вот не добавляют, остальное не важно. Так, сзади еще кто-то, мало выстрелить хочу. Не, но ну, он в целом выстрелил. Я пока ярость просто каплю сейчас. блядь, ну, кто тут еще? Да, в принципе, за них не так много ярости дают но и батик отбрасывали плюс. Блять, Нет, за их ничего так отбрасывают Кто там еще? Отец, Что бояться? Ловися Да, я вижу Давай тоже волку выпустим, а почему нет? Я еще могу вот так постоять Пойдет на меня? Беги, угу, ну, ладно, давайте посражаемся, сражаемся. Ну это, конечно, из Питани, такие не в моем случае пока что такие конечно. Это я, блядь, понимаю, что по мне стреляют, но в вообще тут забыли, Спасибо. Ой, я только кулкон нажал. Блять пять минут это пиздец долго, если честно. Надо заебаться у тебя. Они все лезут и лезут. У меня даже уже 50 минут таймер кончится. Лавить. Блять, давай, ебаная. Ой! Ой, где? Где кто? Вот назад. Три секунды осталось. Давай еще тебя ладно добьем. Вс. награду. Фух, как я заебался. И, кстати, нету хилок. Это меня бесит. Куда они все подевались, блять. Хилки все-таки полезная штука. Ну я помню, здесь какие-то огоньки даются, дымящиеся. Я вроде видел, что-то такое было в этом самом. Как его? А, у них в магазине у этих пацанов. Погнали. Б Быстро восстанавливают здоровье. Хорошо. Началось. Высокая сложность. О! А сколько надо убить? Его нихуя с тебя они реально быстро залечиваются, блядь. То есть их проще вот так отрывать, да? Охренеть, насколько они быстро восстанавливают здоровье. Ну ладно. Большие, бесполезные, Я их сейчас руками буду фильм если на то дело пойдет. Минус. Ладно. Не, ну по факту, ну реально, а что если их проще пиздить? Реально руками и разрывать начальник. То есть подошел, взял, порвал его. Да и вс. Ну, если они так хотят, говорят, высокая сложность. Хорошо. Высокая, высокая. Я даже белую переключу, которая больше травмирует на вот эту хуйню. На оглушение. Следующее. Еще будут, пацаны? Волки. тоже хорошо. Где волк? Разбил его. Как вообще. Минус волк сейчас будет. Чисто попрактиковать эту самую, как она называется. Добивание. Без шуток прям. Иди сюда. Бля, хотел его в этом кинуть, но не получилось. Прям в него в него хотел кинуть. Ой, волк. Все о вижу идет А ты полетишь, кстати, туда Смотри Минус один великан Блядь, даже атаковать, кстати, не может Охренеть Тоже пошел гулять Кстати, кстати, мне хил Спасибо Где тут еще? Минус Ой Пошел гулять Пошел гулять. Пошел гулять. Еще будут? <laughs> Даже малой уже с меня пример просто берет. Я в шоке. Пока что... Самое простое... Задание, которое мне давалось моем случае выполнить если честно где следующий там еще один что-то психу даже понять ничего не успевает бля вот эти общего вообще охуенно на оглушение работают? Блядь. да стой да возьми ты его блин блять блять до хуя Я заметил, что когда он стреляет, он магии не пользуется. Когда я, скажем так, ух ты бля, Прошу его выстрелить, Да, он стреляет именно с ним, Ну или стрелами молния. Ой, все. У нас получилось. Легко дня, Так, тут еще должно быть третье испытание, по-моему. Да? Ну, там было уже три испытания. Или два? Возможно, три. Уголек опять. И дохуища серебра. Вот и проход. Не, два испытания, значит. Там тоже было два. Но пока что не сложно. столько телепортов сделать. Чисто потому, что если, допустим, не смогу пройти какие-то испытания, чтобы было проще чтобы вновь сюда добираться. Опа. Не больше, это просто деньги. Я расстроен. Могли придумать и сюда какие-нибудь предметики. Но их реально мало этих артефактов. Ну, прям по факту. тебя пепел в носу. А ты представь, каково мне. не могу. Представь, что у тебя пепел везде. И ты не можешь его убрать. Тогда ты поймешь, каково ему. Ну и так. Ого! Водопад из лавы. Лава пад. Ну да, красивый и совсем не страшно. Красивые, не страшно. Ни хера если капелька попадет, блять, будет неприятно. Как минимум. О, здесь что-то серьезное. Шесть мечей? Да я, ебать, до завтра буду проходить эти испытания. Фух. Убивайте рядовых врагов, чтобы разбить щит их Готов. предводителя. Готов. Средняя сложность. Действующих союзников осталось один. Осталось два. А, они типа повышенный урон получают? Так, минус один сразу. Блять, а вот это уже да, серьезная хуйня. Блядь. Отлично. Блять, темнота в глазах. Этого мне еще не хватало. Ну что, хоть и. Так... А, понял. Блять, может винки взять? Блять, и промахнулся еще. на противников противника, в принципе, не сложно поэтому все летающих даже как-то сложнее убить, чем, бля... По итогу всех вот это созвездов. Ну да, их лучше убивать. Блин, да. ну опять это хуйня. Ну и будь лучшем да, блядь, Лови блять блядь. А, а. Ну, твою мать. Лови, сука, а у него щит, блядь. Дайте крыса, блядь, ебаная. Заходи, бой, поебал, воспитывай, ты черт возьми. Ну, блядь, конечно. Блядь, еще два врага. А, вижу одного убьет. А, у меня уже меньше полухп. Дайте их четверо, нихуя. Ловите Сколько осталось? Четверо сегодня. Трое А, понятно, у него это щит Есть Еще один Да твою мать Еще двое, ладно Для хилки так мало дают О, вижу Это будет. Отличный кил сначала. О! Ай, ай, ай! Понятно, минус. А хил-то не даю, блять, Мразь. Бы хоть перед испытанием бы давали, я не знаю. А ч, меч все сломался? А, вот награда. То есть на 6 мечей на каждый меч по 2 испытания. Вот блять убить врагов находящих внутри золотых колец следуй за мной конечно Сюда, блядь. А я могу вот так убивать? Нет, не могу, хорошо. Бля, ну и как мне их сюда приманивать? Да, это сложнее, чем кажется. Ты тут кое-кого пропустил да я знаю кого я пропустил блять они еще и издохли на заебись иди сюда блять еще еще, еще еще еще еще отлично бля их неудобно сюда приводить конечно охуеть как неудобно о, ты твою мать. Минус один, отлично. Не убивай его. Иди сюда, блядь. Я здесь, блядь. Понятно, тот минус. Бля, как их туда тащить-то, блядь? Ладно. Иди сюда еще еще еще отлично уже четвертый Идешь, идешь, идешь, и дешь и дешь Блядь, будет. Ой. Атака отбита, но не Где круг? блядь, блядь, дешь и дешь и дешь и дешь и дешь и дешь и дешь и дешь и дешь и дешь и дешь что будет? О, бля. Один есть, отлично. Папочки, к папочке. А, круги-то еще и меняются, ебать, нихуя себе. Охуеть. Надо еще, типа, успевать их убивать, да, за... Ну, примерно, плюс-минус минуту в кругу, блядь. Ну, ладно, можно их пока убивать, карать-то. Мешать. Давай, давай, давай, иди сюда Да не отгоняй их, пожалуйста О, тихо, тихо, тихо, блять Да ладно, понятно Да, главное кружить просто вокруг них и лупить так, оп. Опа Вот тебе и третий противник А, второй, блять Давай, давай, двигайся, блять Понятно, обратно, обратно Отлично, спасибо Третий, сука Подускорьтесь Подускорьтесь, я говорю, блять Давай, давай, ты должен здесь сдохнуть. Отлично, четвертый. Понятно. Это минус. Еще один остался. Да, я могу их так долго гонять, если честно. О. Отлично. Как я рад, что мы Блять, как много испытаний-то, нихуя себе. Еще один уголек. Че меч там вернется сейчас или нам дверь откроется? Открыта, открыты, хорошо. Так, пойдем выше. А, ну мы потихонечку на гору лезем, я понял. По два испытания Ладони на смотрели. зону. Я не держу. А у меня нос чешется. Ну нос-то ладно, почесать может. Блядь, ну он ощущает все. Это, конечно, плохо, блядь. Еще один меч. Ебаный, рот. Нашел еще меч. Ту же какой? Третий. Победите 100 врагов, да ну я нахуй, заметил? нихуяся. А, ты мальчику, я понял. Шутник, блядь. Один враг остался. ш 7... С каждым разом все легче, блядь. Ебать пиздешь, нахуй. Фух, блядь. Еле прошел это место, нахуй. Думал, блядь, коньки отвалится. Жопа уже болит, надо попить срочно воды. Ух. Еле прошел, блядь. Что нас ждет теперь? Надо еще попить, еще подождите. Фу, блядь. Погнали. Не дайте врагам захватить Атрея. Приготовься, мальчик. Хорошо. А как понять захватить? То есть не давать к Атрею подходить или что? А много ли врагов будет? Даже подожди, подожди. Не стреляй просто так в землю. А что что они замораживаются? Или, Где малый? Вот здесь. Все хорошо. Где? Ух блин. Так, он рядом со мной. Это радует. А где моя ярость? Я же оставлял большой кусок ярости Так, мало, я вижу тебя Так, где ты? Вижу Ага Так, сразу поворачиваем камеру И бросок! Реа 0 из трех. Ничего не понял, но очень интересно. Это типа количество раз копию еще, копию не, не должны захватить или нет заходить. Ух ты ж еба. Нахуй. Спасибо. или он должен кого-то захватить. Бля, это мне не дает побоить. Надо сначала больших пыль. Куда ты пошел, ебать? Нихуя себе. Видели, что хотел сделать? Поймать меня хотел, его. На, пожевки твои, блядь, Жирные, блядь. Короче, я, я не понял, что они от меня хотят. Ну ладно. Так отражена. Не расслабляйтесь. А, ну все, я понял. То есть не дать им три раза захватить отрыв. Хорошо. Блять, захватили. Да я видел, видел Мне просто надо отрывчика защищать Поэтому вообще не для тебя Великан, блять, ублюдок Сука Так, ты сука Да, я вижу Блять, даже хилку мне не дали использовать Кучий случай Но это задание полегче, чем убить 100 врагов, блядь 100 врагов у меня жопа отсела, блядь, убивать нахуй Уголек, рубленное серебро Да, я тоже Честно, подождите, а сколько? Мистические врата 4 из 6, блядь. Еще два, значит, я понял. А он и мистические врата пятые. Сейчас будет еще одно испытание, а потом еще одно испытание мы прошли. Так серию можно и назвать испытания. Но ну, если все идет легко, какой же это испытание? Легко? Ты, блядь, идешь с Кратосом, это испытание для живых, а это боги. Для живых это реальное испытание. Ну что, поехали. Убить врагов, чтобы продлить время. Готов, мальчик. Готов. Понятно? Нихуя семь раз, блядь. Да, к лицом к нему смотри, пожалуйста. Блять, назад. Отлично, минус брат. Блять, ладно. Отлично, ярость. Атака отбита, не расслабляйтесь. Минус кошмар. Её себе <Слышко> Ага Лови, мразь Пашечка Корбный вой вышел, Бля, ну твою мать. Ладно, я его так быстро победил. Даже пока он вставал, я успел ему попасть в грудину, блядь. Охуенно. Так, это надо забрать быстрее. У меня нет лопы. Так, где Ой. О, Неплохо. Так, где сундук? Вижу сундук. Фух, по два испытания на этаж, блядь. Блядь, я не, не понимаю, конечно, зачем все эти угольки... И так далее. Ну ладно, так уж надо, значит надо. Погнали, что дальше? Избегайте получения урона. высокой вот Я готов. А, 20 врагов, не получив ни единого урона, да? Хорошо. Первые же враги я уже вызываю волков. Батя гений. Но вообще это правильный поступок А правильно он потому, что они быстрее восстановятся. Еще 16 врагов. Надо, чтобы сзади никто не появлялся. Так, а вот кто-то сзади, блять! Я специально здесь, кстати, встал. Чтобы это сам. Умри, умри, умри. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Блять. Все заново. Это все? Мы проиграли? Нет, это Тренировки заново. Оо. Или проведешь сарузал и проверить на Весьма разумно. еще раз. Да. Говно я пока волков, пока это не сражается И единственное, за всего Из-за всей этой дрожания камеры Очень сложно управлять боем Когда камера слишком сильно дрожит Так, еще 13 Многие ему киданул. Мне нравится эта физика тем, что она, ну, хотя бы продуманная. Фух. Так, теперь сейчас будет чуть-чуть посложнее. Потому что эти будут твари, еще кидаться. Тебя сзади. Так. Да какой будильник Таймер, прикиньте, сработал. Так, так, так Отлично Отлично, уже лучше Идем опять в эту же сторону Так, сзади вроде здесь С этой стороны никого Поэтому Делаем вот так Те, кто могут у нас Вернуть мы конечно же использовать не будем но тех кого мы можем победить по крайней мере заранее уже хорошо ну и те кто в нас будет швыряться мы тоже естественно использовать способности не будем так отлично Не попади, только пару понравился. Так, великан минус. Промах, минус. Просто, конечно, мало урона приходит. Последняя красота. По тренировке нельзя проиграть. Буля, ну, да, мне это понравилось, нахуй. поняла, что за спуск, блядь. Ну, ладно, идем сюда, хуй с ним. Нас еще целое испытание ждет. Если б в этой жаре добавить холод Хельхима, было бы в самый раз. Если бы у все отца были крылья, он был бы дракон. Блядь эти под подъебы просто меня блядь, веселят такие божественные просто шуточки я хуя бля нихуя этот мир жестоко выглядит со стороны ну то есть все просто в огне ну, то есть здесь, ну, здесь нет в целом жизни здесь можно получить награды выиграть что-то получить но это единственное, зачем здесь сейчас нужен этот мир То есть все остальное еще, даже, не знаю, может быть, даже и не заразил. я особенно боюсь высоты, но держись крепче О, Полностью поймет. согласен Хуя, как он ползет по этим камешкам, ебать. Выступы-то еще, ладно А вот камешки О, Валькирия Фух, а я ярость даже не набрал Так, у нее, спорим, есть урон огня, блядь Поря. Ай, нам нужно что-то, что будет против огня. Так. Очень высокий шанс получить прилив здоровья при убийстве врага с помощью рунической атаки. Держите киву в течение скину, называет эффект укрепления. Следующий успешный блок. А, ослабление соседних врагов. Повышение скорости накопления вечной мерзлоты или жара на 7%. Она, кстати, с топора будет слабже. Да. А вот это возьмем пока что. Либо против огня что-то. Шанс это, шанс рукопашный, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Увеличение всего наносимого. Увеличение расхода ярости. Уменьшение. Уменьшение. высокий Шанс получить благословение. Повышение сопротивления на 25% всем стихиям. Увеличение максимального урона огня. Твою мать. Сука, ладно, полку. Ну ладно, полку. Стоп, сначала с этой пуни Да, я знаю, что осторожнее, блядь. Приготовься. Назад, назад, назад, назад, назад, назад, назад. Еще. Бросай. Теперь вот так. Похуй. Похуй. Далеко, она недалеко. Похую. Окей. Отлично. Назад. Еще. Склонись. Еще. Назад, еще назад, тихо, назад, блять, похуй, ловить, блять, назад, назад, еще назад, лови, блять, блять, блять, блять, блять, иди, иди, иди, иди, нахуй, ебло бло утиная, блять. Пусть-пусть-пусть грызут, блядь, твари Опа, хуй тебе Сосать нахуй Ладно, не подходи! Пожалуйста, не подходи Не подходи Отлично, блядь Фух нахуй, как я заебался А я ведь даже к ярости не пришел, а я ведь хотел ярость еще не за я забыл Ведь еще один мир нас ждет. А, свобода. Все так, госпожа. Ты свободна. Ты уничтожил мою плотскую оболочку. В ответ я могу лишь поблагодарить. Ну, что еще надо? Благодарностью не расплатишься с оружейником. Вальхала ждет. Прощай. Шутца, сука, как она съебаст от разговора, блядь. Вальхалых делает. О, сундучок дала. Уже хорошо. И не один, сорок два. Ну, вот, еще одну спасли. Хотя... А -а -а. Если они хотят, чтобы их убили, то урон от бросков спай. топора. Что-то заставило их обезуметь от ярости. Как ты это... Я знаю. О. -о, -о. Легендарный привет. Самый жаркий огонек с горных вершин Мусульпхейм. Используюсь для улучшения могущественного предмета. А, эпические броня для рук. Ой. И... сварцкая сталь. Еще до Валькирия. Высшая огненная эмблема. Эмблема Суртра. Демианческий уголек. Голос он говорит, что за победу над Валькирией он даст доступ к новым испытаниям. Кажется, все мечи вернулись. Это потом, ебать. За это спасибо. Но мы в начале. Ну, я понял, что за эти огоньки можно создавать броню. Я понял, да. То есть, проходя испытания...